Здравствуйте! На видео обзор платы вытяжка пирамида. снова прислали нам на ремонт как всегда не работает сенсорная панель управления предварительный осмотр показал до нас ее кто-то пытался ремонтировать всегда неудачно ну, в дальнейшем посмотрим что мы сможем сделать с ней удастся ли восстановить также некоторые зрители задают вопросы в наш паблик аккаунт вайбере мы пытаемся на них отвечать по возможности Grime. Пробуем, проверяем без нанесения пластика. В дальнейшем видео посмотрим, как работает с ножком пластика. Прислали, конечно, почему-то без корпуса. Проверять не совсем удобно. Но как бы работает. Надеемся, у клиента тоже. Будет работать и останется довольным. На этом все. Всем спасибо. Задавайте свои вопросы. Пишите, спрашивайте. Всем пока.